Новое время, новые имена Новая религия, новая иконография Новые светила и новые антитела Новое время, вызов новый, да Новые темы, новые знания Новые энергии познания Новые солнца, новый знак Новый обрядовый метод всем дан, новых энергий потоки святые, но старые долги возврат необходимым. Новое знание, новый прорыв, новое все и новое был.